Ой, братишка вернулся. Бон тебе водос. Ну что ты такой грустный? Ну и как давно, успехов. Ты не как гол. Ты ушел, я заплакал. Трался, дрался, пришел. Мой покой не нашел. <звук> <звук> <звук> uh -huh.